Я лично о гектаре не думал о том, что это способ, возможно, улучшить а, состояние тех, кому действительно сейчас тяжело живется. Пятером вы живете в этом доме? А сколько здесь мучеквадратных разных Пятаться 15 приблизительно. Вы и уже способные. Когда сдохнет, вылечит. Честно, очень сложно говорить. Ну, мы очень устали путешествовать, ездить. И решили сегодня снизить скорости наши и познакомиться с тем, как живет молодежь. В области. О а чем мы делаем? 5 -5. Работа, 5 -5. спорт, и, обе, и все. Нет профессии у меня. Я 14 лет занимаюсь брейком. Люблю это. Вот по сей пор просто это изучаю, как бы и все. Ну у тебя, планы здесь остаться? Нет. не уехать. Не хочется уехать отсюда. Очень часто уезжаю. Ну, там, первый раз, мне кажется, кто хотел, уехал. Мы пришли с Митей как будто бы в лес, на самом деле это сельскохозяйственное поле, которое мне принадлежит. Я его купил недавно, тут очень красиво, все заросло лесом давным-давно. И казалось бы, вот выращиваю грибы и радуйся, в общем, я бы его и не против. Но такой закон, что если в течение трех лет я не приведу это в порядок и не начну обрабатывать землю, то есть пахать ее здесь и что-то выращивать, то у меня не только будут штрафовать, но потом еще и отнимут просто эту землю, поэтому мы... Нам приходится потихонечку вычищать это поле от леса, но заодно и заготавливаем дрова. Даешь нас сейчас, все видят, что ты человек неопытный. А мы же должны показать, что мы не какие-то там хлюпики-москвичи, мы знаем, как жить, осваивать гектары. И прямо на это дерево, как я говорил. Приходит прогресс на помощь. Как сказано, ешь хлеб свой в поте лица. Но клади мне, Борис, еще одну. Вот это... Фитнес, живешь в стрессе в городе, работаешь в офисе. Приезжай сюда, целое у нас тут поле надо очищать. Сначала пилить, потом рубить, потом корчевать, самое интересное. Абсолютно бесплатно, можно сильно сбросить вес на свежем воздухе и столоваться по-фермерски. Мне, конечно, мощно выехал из -за поворота. Прям себя вынес. Давай зарядимся как-то. Нужна энергия для дополнительных наших подвигов. Тем более, если мы собираемся еще пройти в прорубь. Оп! Что же это? Исконно русский напиток. Полугар. А, стольчик, стольчик. Готовьте. Приятный звук такой. Ну, давай. Ну, как-то мало. Как будет бы вот так вот ну, в конце этой серии разыграем ящик ваш здоровье прекрасно по выпили прорыв сейчас с высерием прыгнем в воду потом в баню Нет, потом по но потом в баню не опасно не опаснее чем многое своей профессиональной деятельности давай Как шоколад. О, Боже мой! Ай! Лени, Борь. Теперь уже все маржи. Между первой и второй можно выпить еще шесть. Нет, можно прыгнуть. прыгнуть. Можно прыгнуть в В баню пошли. В баню. В баню. Ты у деревенского жителя... Дверь. Закрыть дверь. Шар да, уходит да. на Ёбнем полугар, хули! Говорят вообще, что в видеоблогах надо ругаться матом. Зачем, наоборот нельзя... Не знаю, нет, вот так вот мне некоторые знаешь... И с матом не ругаешься, как-то это, несерьезно, серьезно. телевизор что-нибудь снимаем. Поэтому... Вся рекорд. Теперь бизнес-план рисовать. Ну что, Борис Алексеевич, пришло время наконец-то а, выбрать гектар, то, чего от нас требовали, эти тысячи. Возмущенных зрителей на Ютубе, Фейсбуке, в, в Казахстане. Загрузки вы нас держали. Ну, когда же вы остановитесь, когда возьмете лопату в руки. А главное, такое ощущение, что людям главное, чтобы мы взяли их вы а Чтобы выбрали хорошие, они не хотят. Нет, а главное, вы взяли, выбрали, а дальше что? Давайте сначала решим, какое место. Значит, у нас пять мест, которые мы посетили. Давай прямо вот с первого начнем, которое было ближе всего к Бирбиржану. Это Бирофельд. Вариант номер один: Бирофельд. Ехали, ехали, приехали взять на поле Суэ. Даже если это поле ничейное, его можно брать, то явно... Будут проблемы с местными. Вы нам приехали. Здравствуйте. А вы местный? Ваше поле. Здравствуйте. Я знаю, что у меня есть документ. Ну ладно, спасибо. да, опять? Да. На сайте стану свободно, видимо, по кадастру оно свободно, можно забрать. Но, во-первых, поле не очень большое. Все остальные у нас куски, они огромные, а это прям самые маленькие. А потом все. еще малые придут, секрет башка сделают. Главное, и дорога хреновая, зато близко от Биробиджана. Уважайте местных жителей, не отнимайте последних лепых, не берите их гектары. Ну, короче, мне это место не нравится. Я думаю, Согласен. что его мы брать не будем. Вариант номер два. Биракан. Хорошее место, потому гуляли, же... гуляли всякие разные животные. Железная дорога рядом. Очень И красиво. Очень да. Но <къем> проблема в том, что очень каменистая почва. Почти ничем чем мы могли бы заниматься, заниматься там невозможно. Поэтому, я думаю, мы поехали дальше. Не, ну вообще пустынное достаточно место. Оно хотя и большое, и свободное, но действительно, да, оно кроме красоты ничем не берет. Вариант номер три. Амурзет. Вот мы и находимся с тобой на дамбе, которую около села Амурзет строят местные казаки. Вот Где-то здесь они нам предлагают взять гектар. Это вот все, они нам предлагают, говорят, пожалуй, брить, а мы нечего. Считаете, вот туда вся нефть, все болото ваше. Бегушек Ну там, блин, мы уже даже признались, что мы его не берем, потому что, к сожалению, оно Заводнено. Хотя, ну, то есть, если бы мы хотели лодочную станцию открыть, наверное, имело бы смысл. Но казаки там просто офигительные. Не переставлю их наставить. Они просто класснейшие. Я думаю, ну, потом что... вот эти вот поля-поля-поля меня лично вот просто из вот тестствующего гражданина не возбуждает это. Ну, хочется выйти сказать, о, как красиво! Вот там этого не получается. Ну да, с красотой там, конечно, трудновато. Вариант номер 4. Новотроицкая. Ты посмотри, что с нашим полем-то, а? Уже спахано. <связано> кто-то о нас уже позаботился, глядишь? <связано> Правда, никаким туризмом тут и не пахнет. В общем-то... Просто тут... огромнейший плацдарм для посева сои, судя по всему очередной. Такое большое количество гектар, почти тысячи гектар, свободно, бери не хочу. А оказывается, его уже кто-то пашет. Да, и судя по тому, что мы видели там зеленый комбайн Джон Дир, Китайцев мы даже знаем кто. Да, есть подозрение, что мы нашли плантацию нелегальной СОИ. И это поле, которое тоже уже вспахано китайцами. И на котором тоже не поотвечал, на котором не китайцы там живут деревня, деревня, в ну да заброшенный дом. У меня проблема в том, что очень далеко, прям далеко в том смысле, что не вывести, не завести поле занято с китайцами уже конфликт очевидный тоже. Вообще вот этот проблем, потому что куда не приедешь, все занято. Хотя все, вроде как по документам свободно. свободно. А да, но везде все занято. Это в общем, это, это, конечно, проблема большая этого сайта на дальневосток.рф, по И поэтому, собственно, ездим, и выбираем так долго, да? Вот приезжаем на какое-то место, а там то китайцы, то местные, то пахано, то занято. Нет, ну, вообще, это большая работа, на самом деле, ездить выбирать. Потому что кажется, что тебе дают гектар, ты поехал, взял. Ну, попробуйте вот так вот на карту посмотреть. Поехали, первое туда? попавшее место за половиной тысяч километров, отправился, и, и что? А кажется, что там, там камни, там китайцы, там русские, там соя, Вот, ну и, и дальше. И все. Вариант 5. Буширова. Ну, в общем, Бушуров берем. Точно самое красивое место? Безусловно. На границе с Китаем? Между сопкой, рекой, наверху поле отличное. Да. Дорога хорошая, доступная. Да. Литвич, есть, рядом. И интернет есть. Чего еще Пере желать? Переход границы есть в Китае рядом. Ну, Она сейчас закрыта, но главное, что есть вся инфраструктура. Потому что есть уже а, жилая деревня. Она хоть и заброшена, но ну, не полностью, конечно, но там прям есть люди. Нет, ну, недалеко же Рады. Да, есть хозяйством. Рады. Есть Пашково. Прям, мне кажется, что. Есть колхоз, собственно говоря, с коровами. В общем, есть, то есть, есть движение продукта из, оттуда, из этих мест в Гирибиджан. То есть есть логистика постоянная. Да, мне кажется, что это прям наш вариант. Ну, в общем, решили. Берем Башурова. Башурова берем. Мы разобрались с первой вещью, которая терзала внимание и э, воображение всех наших зрителей и комментаторов. Давай решать, что мы будем делать там. Для придум... этого у нас тоже есть уже ответ. Да. И даже не один, что самое классное, конечно же. Мы придумали три вида бизнеса, которые можно реализовать на нашем участке. Во-первых, это то, что меня терзало давным-давно, мучило. Я держал это в себе, не выплескивал до последней серии построить теплицу которая будет обогреваться майнинговыми фермами. И мы будем выращивать биткоины с помидорами. А? <свят> <свят> это быстро. <свят> Мне кажется, это очень классно, потому что, когда ты заходишь в магазин в Биробиджане, все помидоры, они из Китая, все да. овощи вообще из Китая. А так как там очень холодно, дешевое электричество, либо можно его получать, опять же, много солнечных дней, можно его получать от солнечных батарей, интернет есть теплица, которая отапливается за счет вот этих вот производственных мощностей, которые майнят помидо... биткоины, это просто супер. При этом это вау-эффект вызывает. Это довольно инновационная штука. Это сейчас всем очень э, нравится. И что самое клевое, можно масштабировать. Тебе теплица, мне теплица, ему теплица, ему теплица. Это еще и экологично, между прочим, потому что э, какое главное обвинение в сторону биткоина? Майнинг, это обогрев планеты. Незачем его обогревать и так. У нас и так повышается средняя температура нашей Земли. Так вот, давайте не просто так ее обогревать, а давайте выращивать помидоры, огурцы, зелень одновременно будем получать и биткоины, и вкусную, здоровую еду. Мне, кстати, кажется важным, что за счет этого цена на э, эти товары она будет значительно снижаться, потому что э, будет компенсироваться за счет биткоина, поэтому будут дешевые и вкусные, хорошие овощи свои. Да. Вообще, помидоры от биткоина могут быть самыми дешевыми. Ну, кстати, да, кстати, да. Вот и что, мне кажется, важным было бы классно создать и производство этих теплиц, то есть создать у нас прототип, создать производство, и так чтобы любой мог вообще везде, не только в еврейской странной области, а где угодно по всему свету взять эту теплицу и ее себе поставить. Общем, и есть помидоры. В общем, первый наш самый главный проект, который мы будем в следующем году э реализовывать — это теплица. К пока что мы возьмем одну теплицу, которую мы, э это будет тестовая теплица, э которая будет отапливаться за счет майнинга биткоинов. Да, вторая идея — это молоко А2. Мало кто знает, что это такое. А это, между прочим, дико интересная штука. В Австралии, в Новой Зеландии где-то лет 15-20 назад это появилось. Сейчас это в Америке уже номер один идея по молоку. И главное, что дико популярная штука в Китае. Дело в том, что все молоко, которое на Земле есть, и которое дают разные всякие животные, у нее белок типа А2. А вот коровы, оказывается, дают молоко разных типов. Белок 1, А1 и А2. И вот это молоко А1 оно многими людьми непереносимо. То есть, как говорят, там, человек не с лактозой. Непереносимость, не, лактозы, не да? Переносимость, да, лактозы, или что-то ему плохо от молока. А на самом деле часто бывает, как выяснилось, он на самом деле не переваривает вот этот белок А1. Австралийцы в свое время выяснили, значит, что можно с помощью генетического теста определить, корова выдает молоко А2 или А1. И, соответственно, сепарировать одних от других. Дальше они стали производить детское питание из молока А2. И невероятным образом взорвали рынок, а главным образом взорвали китайский рынок. Сейчас это вот номер один продукт среди детского питания в Китае – это молочные смеси на базе молока, коровьего молока А2. Так как рядом с нами уже существует производство молока, в Радде, прямо рядом с Башурово, уже существует большая молочная переработка в Биробиджане, это большой потенциал именно для развития этой идеи. Она самая дорогая, она самая долгоиграющая. То есть это не в следующем году, наверное, мы ее начнем, а чуть-чуть попозже, когда уже это все развернется и начнут большие масштабы. Но это самая прибыльная, Нет, вот серьезная, еще, масштабная. Вот еще крутая штука, что, во-первых, это идея кооператива работает, потому что есть семейная ферма, она держит 50-100 голов. И таких семейных ферм может быть 50, 100, 1000. То собственно, здесь вот вырастает история вот этого кооператива, который объединяет огромное количество участников. А дальше есть перерабатывающий завод, который это молоко перерабатывает, делает, например, детское питание. И это идет в Китай. Тот рынок, который уже готов. То есть он уже, в отличие от российского, который говорит, а что такое А2? И как бы, почему мы должны там, платить вообще за этот непонятный продукт? Китай говорит, да, мы хотим это, да. Мы, мы готовы, хотим я, именно я, это. А главное, что вот, а вот Китай, он за 100 километров от нас, там, за, за 20, за 10 километров от нас, вот он, китайский рынок. Кооператив, да. Инновационный продукт, да. Вау-эффект, wow wow yeah. да. Никто такого не делает, так, да. Китайский рынок, который уже готов к потреблению продукту, да. Минус один. Чтобы всю эту дорого. цепочку запустить, да, нужно время, нужны деньги. Поэтому этот тот проект, который мы начнем развивать, но он будет несколько лет, наверное. Долгосрочно. Да. Да. Ну и третья идея. Честно скажу тебе, Боря, моя любимая. Мы же купили у старообрядцев мед. И из этого меда я сделал медовуху. Размер правильный. Да. Ну, наливай. Четверть, да. Собственно. Давно слышал деле, про твою медовуху. Очень рекомендую тебе. Я сделал два вида одну яблочную. А другую вот это вот классическая. Просто дрожжи специальные. И мёд? месяц она бродила. Да. Дрожжи, мед, вода. Дрожжи, мед, вода, все. Да, в общем-то, несложно. Твое Ваше здоровье? здоровье? Ваше здоровье. Так вот, идея следующая. Мед ⁇ это классический продукт Дальнего Востока. Мед ⁇ это классический продукт, который присутствует практически во всех местах. Вкусно, очень вкусно. Классно, правда? Да. Он присутствует во всех местах в еврейской втором области, куда бы мы ни приезжали. Все держат, все держат пчел. Раз все держат пчел. Значит, у всех нужно покупать мед. Значит, меда очень много. Его может быть еще больше. Бывает бархат, бывает липа, бывает разнотрадия. Прям чудесно. Соответственно, идея в том, хаб по сбору, переработки меда Это первое. И второе, вот лично я хочу сделать цех по производству медовухи. Мне кажется, ну, что... Соответственно, все, кто к нам будет присоединяться в этом кооперативе, к которому мечтаем, они могут э, начать с простого. Возьми, поставь улья, присоединяйся и к кооперативу. Который будет у тебя покупать мед Паковать, перерабатывать как-то и сбывать. Опять же, в, в первую очередь, на китайский рынок мы рассчитываем. Да. В Китае мед русский обожают. В Китае русский мед ценится очень дорого. В России, конечно же, тоже очень медовый рынок, и мед очень любят. Мне кажется, что это очень востребованный товар, он экологически чистый. Он позволяет нам создавать кооператив, опять же, то есть расширять, много людей подключать к этой истории. Это классика. В общем, за мед и медовуху. Да. Ура, это третий проект, я его обожаю. Запускаем, в общем, мы все три эти проекта. Какие-то сразу, какие-то чуть-чуть попозже. Первым делом, в следующем году мы начнем строить теплицу, которая будет отапливаться за счет майнинга. У нас уже есть партнеры, э, два основных партнера. Первые это производители теплиц, которые являются такими а, системными производителями. А вторые, дай-ка подумать, наверное, это производители майнинговых ферм. Ну, на самом деле, даже не так просто. На самом деле, мы нашли тех, кто не просто знает, как майнинговые фермы строить, потому что таких там немного, не но уже но их достаточное количество. А мы нашли тех, в этом смысле это уникальные люди, которые производят уже оборудование, которое одновременно майнит и умеет э, тепло, условно говоря, перерабатывать и делать так, чтобы это тепло от майнинговых ферм было еще, приносило еще пользу. Пока они делают такие портативные домашние обогреватели с помощью майнинга, взял, повесил батарею дома, майнишь и одновременно обогреваешь помещение. Мы с ними договорились о том, что они специально для нас создадут вот такое решение для, для теплиц. То есть это будет, на самом деле, впервые в мире такое сделано. И к этому мы приступим уже сейчас. Боря, а деньги? Деньги-то где? Главное теперь про деньги скажем. Значит, начинаем мы наше дело с того, что строим теплицы, которые будут обогреваться майнингом. Итак, теплица на 100 квадратных метров, такая, чтобы она была круглогодичная, обойдется нам примерно в 3 миллиона рублей. Майнинговое оборудование, которое будет обогревать эту теплицу круглогодично, обойдется нам примерно 4 миллиона рублей. Порядка 2 миллионов рублей нам еще понадобится для того, чтобы покупать билеты, э, платить за подключение к электричеству и всякие разные другие расходы нести. Таким образом, нам нужно где-то примерно э, 9 миллионов рублей для того, чтобы запустить вот эту самую первую теплицу на 100 квадратных метров, 100, 150 квадратных метров. Далее осмотрим, э, что у нас происходит с доходами. Если говорить про майнинг, то доходность э, этой теплицы будет примерно 350 тысяч в месяц. Если говорить по овощеводство, то примерно там, в 10 раз меньше. Но это консервативный сценарий и в том и другом случае. В общем, около 400 тысяч в месяц, то есть примерно 5 миллионов э, доходов в год. Значит, э, добавляем туда, значит, у нас есть расходы, 9 миллионов на запуск, и какие-то оперативные. Оперативные, на самом деле, будут очень небольшие, потому что майнингом мы будем управлять удаленно. Теплицей такой небольшой, тестовый на самом деле, может один человек управлять. Ну, то есть, плюс какая-то мелочь. В общем, в районе 30-40 тысяч э, расходов дополнительных оперативных э, в месяц. Итак, получается тогда, что доход, доходы в год в районе 5 миллионов, с учетом инвестиционных... Э, расходов и операционных расходов, окупаемость этого всего мероприятия около двух лет. То есть через два года мы уже окупим эти 9 миллионов, которые мы вложили. А дальше будем получать э, неплохую прибыль. Ну, во всяком случае, мы на это рассчитываем. Я, честно говоря, хотел бы заработать много денег, и, наконец-то, цель богатого. Так, вот, вот еще важный момент есть, что мы при всех этих расчетах и... не учитываем то, что, возможно как мы хотим, мы хотим сделать так, чтобы теплица с обогревом от майнинга была не просто, вот она в единичном каком-то экземпляре существует, а это было такое решение, какой-то кит такой, да, который можно взять, кнопочки нажал и заказал. Тебе приехало, ты ее собрал, или те собрали, и ты начинаешь и майнить, и выращивать помидоры. Это какая-то отдельная история, которая может быть газ даже более прибыльным, чем то, что мы описали, но даже взять просто конкретно одну теплицу, которая будет нам приносить деньги, оказывается, что это очень интересный вариант. Стоит попробовать. Борис, вы с нами? Поймите. Борис. Ну вот и подошел к концу первый сезон нашего телешоу, дорогие ребята. Я, а -а -а. Слезан, да. Я предлагаю следующий конкурс. Я не знаю, как мне назвать свою медауку. Мы уже давно доказали, что мы держим свое слово и отдаем призы победителям в наших конкурсов. А, поэтому предлагаем вам, пишите в комментариях, Название моей медовухи Как должен называться мой бренд медовухи Медовуха Олешковская Не принимается И Олешковуха тоже не принимается Пишите, пожалуйста, название Я считаю, что в мире есть два Самых лучших напитка Первый это медовуха, моя А второй это полугар Это настоящий русский самогон И в общем победителю этого конкурса Мы с Борисом Подарим ящик Самогона полугар Подписывайтесь на наш канал Во-первых, здесь будет выходить еще много чего интересного А во-вторых, второй сезон нашего шоу Вы не пропустите, если подпишетесь Оформляйте подписочку И пишите вот в комментариях Что вы думаете по этому поводу Название для моей медовухи Что вы думаете по поводу нашего выбора Что вы думаете по поводу нашего бизнеса Что вы думаете по поводу меня И моей бороды Надо ли постычи. Я вот, кстати, подстриг бороду и мне, и мне нравится Да? Ну да. Я подстричь бороду. И мне нравится, но некоторые это не заметили. В общем-то, дорогие друзья, спасибо вам большое за то, что вы нас смотрели все это время. Ждите нас во втором сезоне. Мы ждем вас. Большое спасибо. Лехаем, как говорят у нас в Великой Автономной области. Шас... До скорых встреч.